Одна из самых больших проблем Citroёn C5 – это задняя подвеска, точнее подшипники задних рычагов. Рано или поздно подшипники разваливаются и начинают растачивать рычаг, появляется скрип и задние колеса становятся домика. А проблема состоит в том, что данные рычаги, изготовленные из чугуна, больше не выпускаются производителям. Приходится что-то придумывать. Многие мастера на место выработки заливают герметик. Я же пошел другим путем. Более подробно смотрите в видео далее. Берем такой ключ. Он у меня уже варенный-переваренный. Накидываем вот сюда. Так, ну, надо просто. Словно и сложное, мы вытрутим легко. Стоит ли фигняшка? Стоит после долгих мучений даже разобрав вот эти вот я допитал как его снять я зажал вот такими таким инструментами правую покрутил и он вылез ну, что можно теперь рычаг снимать Трудом вытащил датчик, сломал болт. Сейчас буду его каким-либо образом выкручивать. Да, уже видно, что все сточилось хорошенько. Видно, что они уже тут посыпались все внутри. Уже сто лет ничего не менялось. Сейчас попытаемся вот сюда наплавить, нагреем, наплавим немножко сварки и пройдемся чем-нибудь шлифовальным. Подшипник был не болтался. Ручки уже все. Привет. По уму надо покупать новые, если бы они продавались. Есть! Такой вот волшебный овал у нас получился в посадочном месте подшипника. Сейчас попытаюсь это все наплавить сюда сварочки и зашлифовать. В общем, максимально скруглил, насколько я мог, С своими силами. Что я сделал? Я наварил здесь по кромке. Потом излишки снял болгаркой. Под лицо. Все, что внутри там накапало не совсем ровное. Я намотал на сверло тряпку. В вот И у 150, болгарачиваю. Шкурку намотал, полоску отрезал. Намотал вместе с, да, с тряпкой. И вот так вот снял. Понятно, что не идеально, но это уже и не овал. Далеко не овал. Где кольцо? Вот кольцо, сейчас покажу. Если мы кладем. так вот. Он уже проплешин практически нет. Понятно, что там маленькая щелочка совсем маленькая есть но она зажмется сальник все смазать На месте Надо его разобрать. Я пытаюсь болгарочкой его пеленуть. Обеда. Конец первого дня ремонта Закончилось тем, что вот так вот Тормоза заплющил Собрать не смог Сейчас я сюда запихаю какую-нибудь тряпку Или какой-нибудь что этот что переходничок, Чтобы завтра все купить И поменять Ну что, у нас белые ночи Сейчас 12 часов ночи Я закончил Машина поднимается, опускается вроде без скрипа Но без, тормоз, без заднего тормоза Зада да, продолжим. Поедем купим. Угу. Все. Все, готов, да? благодарю. Сейчас покажу, что я с резкостью. А. Цена вопроса 250 рублей. Сейчас я шажу. Он взял на маршале Точка .111. Несмотря на то, что я заплющил тормозную трубку, разъем засунул, все равно жидкость тормозная через нее по чуть-чуть уходила. Ну что ж, это будем менять. А ты, Будем собирать это все взад Что-то не стал сгибать? Я вот думаю, сейчас согнуть или затянуть сначала? Ну, он мягкий, можно и по месту, я думаю Как удобно засадить ну, Сейчас поедет затяну я так по максимуму Так, он как-то вот так вот был А куда он должен прийти вообще? К колесу. А, так ты покрепежу его покрепежу и догни и все. Вот так вот. Это. Видо затяну. Все. Ну, как-то так получилось. Давай попробуем качнуть. Ну, в общем, поставил вот так новую медную трубку. Тормоза теперь сухие. В тот день, чтобы уехать, я заплющил кончик ржавой трубки, но зато она имеет такие компенсаторные загибы, чтобы в случае мороза она выгибалась, Ну теперь здесь стоит вечная медь, Чай быстрее она сгниет эта машина, нежели чем что-то произойдет с этой трубкой.